Нажмите в обработке кнопку «Запустить браузер» и далее кнопку «Запустить клиент-тестирование» для запуска веб-клиента. Конфигурация демонстрирует взаимодействие платформы 1 s предприятия с браузером Google Chrome по протоколу DevTools протокол Демонстрация представляет собой тестовый сценарий из последовательности шагов, снабженных различными визуальными эффектами. Вы наблюдаете подсветку элементов формы, всплывающее окно с текстовой подсказкой, выделение рамками и стрелками полей ввода. Механизм взаимодействия с браузером Google Chrome планируется использовать в инструменте сценарного тестирования прикладных решений Vanessa Automation для автоматизированного создания пользовательских инструкций, в том числе видеоинструкций.